Музыкальный канал. Музыкальный канал. Да, мы с вами на музыкальном канале. Вот он какой музыкальный канал. Oh, baby! Мы поем здесь и все любят нашу музыку, <звы> <звы> <Let's go. Yeah! звы> добрый день, друзья! С вами канал Хруст и я. Здравствуйте, БЛЯТЬ Рад вас пригласить на новый канал Гамбол Ватарсан Да ладно Здесь можно будет найти разные обзорчики На различные игрушки, в том числе э, CSGO, В том числе и Deadpool, Спор и самое немаловажное Это Майнкрафт, конечно, для вас это просто Идеальный канал, чтобы приходить его и смотреть А также Лев Фор Дэдд и еще одна интересная игрушечка, которую я сам просто обожаю, это Планеты Base. В том числе есть еще и 5 на с Фредди и тому подобные игрушечки. Канал только развивается, но у него уже очень много э, видосиков, которые можно смотреть э, целыми днями пролет И можно даже пересматривать и, те моменты, которые тебе понравились больше всего. Э, на канале уже 39 подписчиков, он уже практически ворвался в топ начинающих каналов. И поэтому я вам предлагаю зайти на канал, подписаться обязательно на него, поставить лайки, комментарии и тому подобное. А мы с вами увидимся уже в новых видео, до новых встреч, пока-пока. Ага, конечно.